Здравствуйте, хочу раскрыть тему, обрыватель листья над гронами винограда или нет. Мой друг виноградар позвонил мне и сказал, что у него виноград начал изюмиться или, так сказать, морщиниться. Он до этого оборвал все листья с южной стороны. Ну, я, конечно, предвидел это, но он не понял. Он думал, что с всего виноградом этого ничего не произойдет. Но произошло то, что произошло. У меня было до этого и в прошлом году, и позапрошлом с южной стороны. Сорт кадрянка склонен, изюмится или, так сказать, морщинится. Поэтому я сделал вывод, что больше обрывать листья с южной стороны не буду. Что и проделал в этом году. Давайте посмотрим, как сохранены ягоды. И что винограда укрывает свисающий прирост, который до земли не доходит полметра. Я его снизу обрезаю, чтобы он не доставал до земли. Вот гроны винограда, как видим. Они все у меня защищены от поляшего солнца листвой. Листья и плюс еще свисающий прирост. Это сорт винограда страшенский. Рядом плевен и справа тоже плевен в этом ряду. Вот так ягода имеет товарный вид, хороший, не морщинистый, нормально. А в этом году, как солнце было поляще, кто снизу оборвал листья, с южной стороны у тех, ягода стала совсем другого вида. Она начала гореть от солнца, морщиниться и, соответственно, изюмиться. Товарный вид был потерян и, соответственно, красота вся была тоже утеряна. Поэтому надеюсь, что это видео будет полезным, особенно для начинающих виноградарей, которые не знают, обрывать ли листья внизу над винограда винограда или нет. Если обрывать, то с какой стороны. Мой совет с южной стороны, не обрывайте листья над винограда. винограда. Сохраните вы в хорошем товарном виде виноград, и вам будет самого приятного, что ягода не испортилась от палящего солнца. Кто желает получать известия о добавленных мной новых интересных и полезных видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю богатых урожаев, всего доброго, до свидания.